Старение, если я вам скажу, что такое старение, мы немножко дальше это увидим. Старение, когда ваш организм не имеет силы возобновлять ваши клетки, которые рушатся, которые исчезают. И это вот это возобновление медленнее, чем, чем надо. Вот это старение. Вы не успеваете. Томас Пар, он прожил 152. И он бы не умер, это английский фермер, два века назад. Он бы не умер, если бы он не попал к монарху, часу Первому, за его роскошный стол. Роскошный. Ем, что хочу. I'm eating what I want. I'm doing what I want. I never think what I'm doing. Yeah? It's not right. Английский фермер умер после недельного пешества. Он прожил 154 месяцев. А за неделю он потерял все. Значит, каждодневное наше решение. Вот сегодня вы здесь, завтра вы здесь, еще немножко вы здесь. А вы отсюда уйдете. И начнется борьба. Придет сосед, друг, подруга, и скажет, что ты мучаешься? Тебе что, мало? Какая разница, что ты делаешь? Нет, большая разница. Вы выбираете, как вы будете выглядеть, какая у вас будет сила и сколько вы будете жить. Он первый раз женился в 80 лет. Значит, у вас, у всех есть еще возможность. Первый раз. Второй раз, 122, не поэтому, что он бросил жену, а потому, что она просто ушла из мира. В 105 он стал отцом только. 105. Это реалитет. Я... На Westminster Abbey есть его табличка «Это реальная жизнь». И Бог это оставил. Когда я это читала и начала... Библию читать? Я думала, что это... Но это невозможно. Дальше. Заруага. Посмотрите. С этим человеком я просматривала интервью. Я выискивала несколько лет, пять лет подряд я выискивала всех долгожителей, делала такие графики, туда писала кто сколько живет, как живет, что ест, что думает, и получала плюсы и минусы. Так. 160 лет умер. Стамбул, но ну, тогда это Константинополь, до 30-го это был Стамбул название. 154 что он делал? Работал грузчиком. Что это говорит? У него были физические силы для этого. И работал он не один час, не пять часов, не восемь, как мы думаем, мы уже думаем, как арабская работа, 12 в сутки. И у меня есть дома даже фотография, где... Зора Ака несет очень тяжелые мешки, но я думаю, 50 килограмм точно на своем, на плечах. И спокойно делает это. В конце жизни вышел на пенсию, но не остался дворником. Какая красивая. Я смотрела его меню. Примерно то, когда я начала это изучать, тогда Бог помог мне начать, дал мудрость, чтобы начинать составлять вот меню. Для той болезни, для той болезни. Потом попались э, работы израильских ученых, э, где было выведено, что при каждом заболевании есть преимущество каких-то э, питательных веществ, которым организм нуждается. Я познакомилась с очень именитым ученым, доктором Рейненсом, его работами. И мне очень понравилась эта идея, что все можно вылечить. Я начала искать, учиться, как помочь людям. Все можно вылечить, мне это так нравится. И действительно, мне это помогло. Все можно вылечить, когда ты знаешь, в чем нуждается вот этот конкретный человек. Это просто лишь в чем-то вы, ну как бы сказать, минус у вас в теле. Что-то вам не достает. Поэтому нужен вот этот индивидуальный подход, чтобы найти вот этому, вот этому, вот этому, нужно то. Зора Ака, что было его кредо, никогда не ел мягкий хлеб. Всегда сушеный. Сушеные помидоры, которые он сушил просто на солнце. И он всю жизнь вместо сладкого конфет, шоколада, он ел финики. Каждое утро два финика. Это была его, ну, можно сказать, такая физическая норма. Ел очень мало. Почему? По долготе жизни есть только одна научная работа, она создана Джон Хопкинса в Америке, я ее вам покажу, больше нет. Джон Дэвисон Рокефеллер, умер 97 лет, но это первый миллиардер на нашей планете, филантроп, долларовый миллиардер. Отмечался очень трудолюбимый, целеустремленный и очень набожный христианин. Его даже называли его друзья дяконом. Всегда проповедовал здоровый образ жизни, но почему-то не передал своему сыну. Я и сына покажу. У кого сразу укоротилась жизнь. Хотя тот хотел купить жизнь, купить за деньги. Но не, не понимает, что за деньги длину жизни не купишь. Надо ум и разум иметь и выбор. 96 лет он получил единственной страховой компании 5 миллионов долларов еще за то, что жил так долго. Это первый инцидент. Потому что только один человек из 100 тысяч живет так долго. Вот это его сын. Джон Дэвис Рокефеллер младший. Он умер в 86. У него было состояние 2 миллиарда. Но я понимаю, что половина это отец ему как бы оставил, да. А его собственные труды не очень к этому добавили. Он хотел купить. Я читала эту историю жизни, читала, как он жил, но ничего не мог, не мог как бы добавить. Все, что он делал, не дотянуло. 10 лет меньше. Андрю Карнеги. Это шотландский, американский фабрикант, но шотландский. Ваш, ваша нация тоже. Мультимиллионер. Очень боялся смерти. Все время в последние годы искал, как и что, и где. И он сбросил вызов. Ну как жаль, что он сейчас не живет, а? Приехал бы к нам. Я бы его миллион, я бы его миллион точно бы взяла, а год ему гарантировали бы. Корнеги скончался 11 августа 2019 года. А конч... кончился он от бронхиальной пневмонии в возрасте 83 года. И удивительно то, что когда иммунная система идет вниз, и вы чувствуете, что вы очень устали, или вы что-то делаете неправильно в физическом мире, в духовном мире, что с вами начинается? Начинаются такие пневмонии, бронхиальные заболевания. Я получила травму спинного, и меня ожидает сложная операция, но врачи говорят, то, что то я с пятого этажа упала. Потом я встала и пошла на лекцию. Читала ее два часа. 200 человек было. Это было в вашем любимом Минске. Потом я еще упала, потом я еще в автоварию попала, потом еще. И потом теперь уже он дает сбой, Но у меня за эти годы, с 92-го, начался мой поход в новую жизнь. Поход в здоровый образ жизни. И изменились мои выборы. И моя жизненная кредо. С этого времени у меня один раз был легкий насморк, один раз. Я, может быть, два раза чихнула. Но люди, которые болели рядом, которые были тяжелые инфекцией, грипп, я этого не знаю. Так что и сейчас э, врач говорит, что я должна бы не, не, не ходить и не вебать перед операцией. В инвалидной коляске сидеть, как вы видите, не получается мне туда сесть.